Бензин в Казахстане почти два раза дешевле, чем в России. Добрый день, друзья! Сегодня в интернете бурно обсуждается ситуацию, которая сложилась вокруг цен на топливо. Парадоксальную ситуацию заметил неравнодушный гражданин на территории Казахстана. Он рассказал о том, что разница между ценами на бензин в Казахстане и России колоссальна. Так, 7 марта 2019 года в городе Павлодар, что на севере Казахстана, заправочная станция «Газпромнефть» стоимость 1 литра бензина АИ-92 составляла 26 рублей 60 копеек. В Новосибирске на тех же заправках, это же топливо, можно было приобрести за 40 рублей 50 копеек, а в Москве в среднем за 42 рубля. В связи с этим россияне начали активно задаваться вопросом, Почему бензин в Казахстане дешевле, чем в России, в стране, производящей его? Помимо предоставленной информации, неравнодушный автор материала также обратился ко всем чиновникам, осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации, с тем, чтобы они объяснили, почему нефть добывается и перерабатывается в Российской Сибири, а цена на бензин в Казахстане почти в два раза дешевле. Специалисты проанализировали ситуацию, которая касается стоимости топлива. Во внимание принимались фактические показатели за 2018 год. При формировании стоимости топлива учитывается налог на добавленную стоимость, а также акциз. На территории Казахстана и России солярка и бензин под акцизом. В 2018 году налог на добавленную стоимость в России составлял 18%, сейчас 20%. А в Казахстане – 12 Дополнительно стоит обратить внимание на акции. В России в первом полугодии 2018 года аксид на бензин составил 11 213 рублей за тонн, на дизельное топливо – 7 655 рублей за тонн. В Казахстане в 2018 году эксперты зафиксировали такие ставки акций: На бензин – 820 рублей после конвертации местной валюты на диск 10 топлива – 100 рублей. Чувствуете разницу? Люди считают, что во всем виновата так называемая жадность представителей рынка топлива, но это не совсем так. Особое внимание про формирование стоимости бензина в наших странах стоит обратить на колоссальную разницу в налогах и акцизах. то есть, условно, цена сырья получается примерно одна и та же. Затраты на переработку и дистрибуцию сущность равны, компании и на этаже но ценники на заправке отличаются более чем в полтора раза. Объясняется это тем, что львиную долю чека СЗС в России забирает себе бюджет. 25 июня стало известно, что правительство Российской Федерации не будет продлевать заморозку цен на бензин, срок действия которой истекает 1 июля. Соглашение между властями и нефтяниками о контроле за стоимостью топлива было подписано после резкого удорожания бензина весной 2018 года. В мае этого года Федеральная антимонопольная служба констатировала, что нефтяные компании не выполнили поручения правительства о стабилизации цен на топливо. Вопреки соглашению, нефтяники не увеличили поставки топлива на внутренний рынок, подняли оптовые цены на бензин и дистопливо на 20%. В июне СМИ сообщили об очередном подражании бензина. Рост цен произошел на АЗС в Туве, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областях, а также в Забайкальском, Алтайском и Красноярском краях. Также автомобилисты стали жаловаться на дорогой бензин в Казани, Петрозаводске, Омске и на Сахалине.